Альхамдулля закончили очередной объект в городе Эр Риад, столица Саудии. Вот такая вот детская игровая. Тарзанка, качели, лестница канатная. Качели. Древесина Брамикс итальянская. Тут навесной мостик, канатный, горка. Две крепости. Ну и лестницы, чтобы подниматься. К этой стене я прикрепил э, такой вот скалодром. Импровизированный очень крепко получилось. Может даже лазить взрослый человек Аль